Добрый день, продолжаем путешествие по необычным расслабляющим местам металлургического предприятия И сегодня я вам бы хотел показать не совсем обычный объект Это, скажем так, место съемок разных фильмов в стиле постапокалипсис ну, Вот такого плана Сейчас немножко дальше отойду Вот такого плана локация это как бы рабочие есть у нас часть коллектива, которые полюбляют такие постапокалипсис фильмы и компьютерные игры на перемешку с каким-нибудь таким хоррором небольшим но хоррор это больше к вечернему времени суток ну а так сами можете убедиться, что локация довольно колоритная есть где разгуляться причем как бы руководство говорило, то давайте как бы ну, уберем, все-таки как-то не совсем вроде бы как камильфо для металлургического предприятия, но рабочие выступили с решительным нет, сказали добавить вот этих кирпичей ну вот типа обломков цеховых стен вот даже сейчас, чтобы точно убедились, что это антураж, а не какой-то разваленный цех по производству чего-либо. Вот видите, даже написано опасная зона. Хотя, казалось бы, какая тут опасная зона. Если вон смотрите, рукой пробуешь, что не все монолитно. Ну, как бы вот такого плана. объектик сейчас немножечко обойдем его с другой стороны Тут как бы есть где разгуляться режиссерской фантазии вот можете заметить целые груды реквизита. тоже как бы вот уже подготавливают еще один объект для съемок но он пока еще не до конца готов, поэтому не будем на него заострять внимание сейчас быстренько обойдем вот тут даже дорожку выложили для какого-то проекта идем идем в общем как вы могли заметить реквизита очень много обходить далеко так что вот такой сегодня необычный объект Это для тех кого уже озелененная территория заколебала он уже насмотрелся и хочет просто в таком апокалиптическом антураже посидеть, подумать о смысле жизни вообще, или просто посидеть ни о чем не думая. Вот, пожалуйста, он может сюда прийти и как бы все свои интеллектуальные дилеммы решить. Одним махом Ну, пожалуй, на сегодня все Всего доброго, до новых встреч